Ой, какая красота отсюда. И сурки все попрятались. Все, сюда, наверное, даже не дойдет дождь. Его вот прям сдувает, хотя сюда несет ветер на меня. Да? Танюш, больше не было же грозы? Ну, молнии не было. сейчас да? только что я вот что-то не успела поймать. А сейчас вот вижу, что сдувает ветер. О! Вспышка. Ну, не сильно. А тут была Это прям... Шачку. Землю такая пробивалась. Вот это не знаю, видео сняла или нет Тут такая вертикальная Надюха, если что, мы сюда перепрыгнем? Мы ж тут уже от страха то ли бежать, то ли стоять а? Ну дождь уходит вроде Смотри, видишь, сторону уходит.